Mm-hmm. Ну, если искусство это преступление... Вот черт. Думай, Далсин, думай. А, собрание в длинном доме. Проберусь туда, потусуюсь, и будет не алиби. Да я просто гений преступного мира. Ну да, гениально, офигенно, блин. Эй, кто здесь? Да я это, Бетти. Да уберите вы степлер, но ну, серьезно? Ты что тут бродишь? В длинном доме же сейчас собрание. Ну, у меня сегодня что-то настроение нетусовочное. А вы потрясно смотритесь, просто блеск, правда. Что ты там делал на крыше, а? Да ничего, просто... Опять хулиганил. Открывай, я знаю, что ты там. А ну выходи. Сейчас я позвоню Бетти, и она через пять минут будет здесь с ключами. Допрыгался парень? Ну ладно, Бетти, вы что, меня сдадите? У меня нет выбора. Он же коп. Через пять минут буду здесь с ключами. И если тебя застану... Спасибо, Бетти. Но это в последний, последний раз. раз. Пойду в кабинет. Чувствую, мне сейчас позвонят. Ему что, заняться больше нечем? Нужно валить отсюда. Привет, свобода! Теперь самое легкое. Пойти в длинный дом и обеспечить алиби. <Mile dizzy> Thank <similarities> you. Да уйдите вы! Фу! Чайка нагадила! Уже полпути! Кыш, кыш, кыш, отсюда! Чуть не упал! Не смотри вниз, не смотри, не смотри! Пока все идет по плану. Привет. А я тут тебя уже обыскался. Ну что, может зайдешь? Да ты? Ты? Да. ты хоть представляешь какой это позор арестовывать собственного брата снова и, снова и снова и снова? А ты перестань его арестовывать снова и снова и снова? Слышь, и это смешно? Нет, ты я твой не след хочешь оставить в мире. Так ты чтишь память родителей актами вандализма? Слушай, в мире полно всякой реально стрёмной фигни и пока я тут развиваю свой талант, развиваю не боюсь. свой талант. Ты хочешь вот что? Почему ты всегда ты такой, ну, давай, Чего ты до меня закопался? От какой реально стрёмной я бы тебе объяснил, если бы ты меня послушал. Я-то не в курсе, Реджи, Что? Смотри. Я догоню тех твоих, а ты не подходи, сейчас рванет. Не подходить, машина взорвется. Понял. что Охренеть, а? Спасибо. Уж думал Нормально? О, коп! Эй, отпусти! Отпусти его и держи руки на виду, ты понял? Я никого не трону! Мне надо текать, пока ее нет! Я сказал, пусти его! Или я стреляю! Рэдж. Господи! Говорю же, я никого не трону! Редж? Что за хрень здесь творится? Реджи, Реджи! Это что такое? Я не... Что за фигня? Что происходит со мной? Боже мой, нет! Хватит, хватит, хватит! Да что это со мной? Кто это со мной? Охренеть! Охренеть! Я больше не хочу! Эй! Эй! Редж! Редж, ты мне очень нужен! Нет, я пройду здесь. Да что ж такое? Реджи! Редж! Нет! Реджи! Редж, ты живой? Делс, что это было? Я тебя вытащу! Ты же... Я тебя вытащу! Да, да ладно! Помог... Помогай мне толкать! Еще немного! Господи! Нет, нет, нет! Я ничего не могу с этим сделать, Реджи. Я ничего тихо, не могу! Тихо, Спокойно. Дыши носом. Дыши. Ничего. Ничего. И один из них. Я нет. один из них. Нет, нет. Даже не думай. Нет. Нет, ты мой брат. Слышишь? Ты мой брат. <свы> да. А это, это все пройдет. Я обещаю, мы тебя вылечим. Ты меня понял? Ты понял меня? Да. Нам надо да. бежать. Поймать этого биотеррориста, пока он не добрался до наших. Понял? Да. Держись. Ты мне нужен. Ладно. Ну что, ладно. давай. Порядок? Да. Идем. Только обещай, что обойдешься без трюков, ладно? Я бы до тебя даже добраться не смог. И если бы не обещай, что этого больше не будем. Ладно, ладно. И. Не думай, что с тобой произошло что-то хорошее. Нет, наоборот. Шериф, мы не можем войти! Кнопку заело! Бетти все еще там. Обалдеть, замок расплавился. Заперто. А он-то как пролез. А он просочился. Как это? Сейчас покажу. Белсин тоже биотеррорист. Нет, он не. Ну вот. Когда об этом узнает племя, начнется паника. Ну иди, успокой народ. Так, я за помощью. А ты проверь, там ли Бетти и где биотеррорист. Будь осторожен! Кто знает, на что способны эти уроды. Ага, эти уроды. Вентиляция? Понятно. Дело. Ух ты! И даже не больно? Петти! Вы где, Петти? Должно сработать. Пусть это будет сюрпризом. Бетти, я рядом! Уходите, бабуля! Нет, ко мне. А я помочь вам Нет, хочу! Не приближайся от Я просто хотел внимание отвлечь! Я ж не знал, что тут люди! Что ты со мной сделал? Ты проводник? Бетти! Я потом все объясню. Уходить отсюда, ладно? А? Ну я валю. Нет, уж верни все как было. Я пол жизни провел за решеткой. Ничего, мне сбежать расплюнуть. Главное дождаться счастливого случая. А когда пришла сила, меня вообще стало не поймать. Только Дэс до меня добрался. Да, для нашего брата у них особая тюрьма. Они придумали, как нас повязать, чтобы мы силу применить не могли. Но зато им пришлось самим кормить нас, мыть, даже задницы нам подтирать. Нет, так жить нельзя. Нельзя. А еще там была эта рыжая курова, фанаткой голок и скальпелей. Говорила, что ставит на мне опыт из садюга. Но кто мотает не первый срок, тот знает кое-какие трюки. Нужно только потерпеть. Рано или поздно они облажаются. Кто-то не досмотрит, кто-то сболтнет лишнего. И когда эта стерва настроих посадила в фургон, я понял. Вот он, мой счастливый случай. Ты как это? В башку ко мне залез? Я? Я ничего не делал. Ты видел, да? Видел тюрьму, Дэс? Попадешься, тебя туда упекут. Эй, стой, стой, стой! Иди ты, пацан! Отвяжись! Черт! Нет уж, я не отвяжусь! Верни! все как было! Слышь, парень, я не в курсах, но, похоже, тебе пора текать! Почему?! Ты же проводник! Биотеррорист! Теперь твой девиз «Спасайся, кто может!» Лично я смываюсь! И хрен ты меня остановишь! Не отвижусь! Верни все как было! Да ничего уже не вернешь! Тогда! Покажи мне, как этим управлять! Нету времени! Сюда едет Десс! И она знает, где меня искать! Этот пожар отвлечет их маленько! На пару минут! Я сваливаю! Не хочу загреметь кердан Кей! Я не боюсь! Они гонятся за тобой, а не за мной Сынок, тебя видели, тебя здесь знают а она умеет развязывать языки Удачи, пацан Ну нет, не хватало тут сдохнуть среди селедок. Слушай, отпусти меня Просто дай мне уйти Никто об этом никогда не узнает Ну подожди, постой, давай пуга Ах ты, Хэнк как же ты меня разочаровал. Ну, все вроде путем, да? Я этого проводника выманил, а вы его сцапали. Вы все молодцы, ребята, молодцы, да. Биотеррориста. Хэнк Дотри. Биотеррорист. Проводниками. Их обычно называют только такие же, как они, предатели. Ты ведь не предатель? Правда? Но... Вроде как, нет. Ты нервничаешь? Нет, вовсе нет. Обычно люди нервничают по одной из двух причин. Либо они трусы, либо им есть что скрывать. А может, я нервничаю при виде красоток, а? Ты был с этим биотеррористом один на один. Он с тобой ничем не делился? Эм, то есть... Он что-нибудь рассказывал? Может, поделился какими-нибудь теориями заговора? Эм, нет, он ничем не делился. Я рада. Рада это слышать. Видишь ли... Мы ведем с биотеррористами бой не на жизнь, а на смерть, и моя задача любой ценой добиться победы. Но забавно выходит, вы же сама биотеррорист, так? Да, правда. Говорят, клином вышибают, и теперь мне ясно, что ты не трус, а значит, все-таки что-то скрываешь. Что, что вы делаете? Так нельзя! прихнулись У меня есть права. А я уполномочена игнорировать права граждан в случае необходимости, вот, например, как сейчас. Спрашиваю еще раз, что произошло? Я вам уже сказал, ничего. Говорят, это больно. <связывая> Эй, может быть, я подскажу? Нет, Бетти, нет, не надо! Да а. ладно, будешь молчать. Что ж, раз ты не хочешь со мной разговаривать, я поболтаю с этой милой старушкой. Только учти, бетон дурно влияет на старые кости. А если с ней не выйдет, я найду еще кого-нибудь. И еще, пока не узнаю правду. Ну, скажешь мне что-нибудь? Или лучше обратиться к твоим друзьям? Я проводник. Что? Я сказал, что я проводник. Ясно? Только что заразился от от этого парня. Заразился? Очень смешно. <связывается> <Берался>. <связывается> ну, Бетти, может вы мне честно ответите? Да, говорят это больно. Происходит? Длинный дом превратили в больницу? Сколько я был в отключке? Ник, эй, что случилось? Тебе? Как она могла? Сколько людей она ранила? И никто не остановил ее? О, Господи, Бетти. Дэлсен, да, милый, ты очнулся. Это Августина вас так? Ну, ты думал, я тебя так просто возьму и сдам этой бабище. К тому же, я давно подумывала сделать пирсинг, это нынче модно. И что остальные? Эй, а камиши своих не бросают. Никто из нас тебя ни в чем не винит. И ты не вини. Эй. Не надо стыдиться себя. Что делать? Ты таким родился. Главное, что... Я один из них. И другой. Не такой. Как эти биотеррористы, которые убивают людей направо и налево. Ты славный парень. Просто иногда у тебя из пальцев идет дым. Да, только из-за этого дыма все и пострадали. Эй, но ну только не начинай. Если ты будешь сидеть тут и ныть, я лучше посплю. Мне нужен отдых, чтобы поправиться и снова встать на ноги. Сдремну немного, очнулся не переживай. Все будет хорошо. Правда? Видишь. Я все исправлю. Слушай, я боялся, ты уже не встанешь из-за куска бетона. Да ну бросьте. То есть быстрая регенерация тоже входит в твой комплект. А кстати говоря, что там с этим дымом? Все прошло? Да не знаю я. Не проверять же прямо тут в длинном доме. Ну да. Пускай люди спокойно выздоравливают. Что что? Нет, Делсин. Они уже никогда не поправятся. Они умирают. Ты откуда знаешь? Брат, это не я придумал. Это сказали врачи, их слова. Они говорят, извлечь осколки можно только с помощью той же самой силы. Что? Да. Но это же была Августина и ее чертов бетон. Да. Ну пофиг. Значит, мы с тобой едем в Сиэтл и берем ее. Эй, эй, эй, стоп! Чем берем-то? Твоим неотразимым обаянием? Я понимаю, ты здорово башкой треснулся, но разве ты забыл, что ее не проняла твоя харизма? Рэджи, Я виноват. Мне и расхлебывать. Нет, нет, Делсим, ты только на ноги встал! Ты хочешь помочь, но врачи четко сказали... Чтобы вытащить осколки, нужен кто-то с такой же способностью. То есть? Августина нам не нужна. Нам нужна ее сила. Ну и к чему ты клонишь? Ну, я же типа губка для суперспособностей. Взял дым. Теперь надо взять бетон. А, -а, -а вдруг это просто случайность, А? Ты подумай, между тобой и Августиной стоят бойцы ДЭС. Сколько их? Тысячи? Да, где-то примерно так. В машине объясню. В машине? У тебя нет машины. Ах, в моей. Короче, я все спланировал. Смотри, мы въедем в город, соберем все силы, какие найдутся у тамошних проводников. Заодно на Space Needle заскочим, всегда мечтал. И летим домой на всех парах. А ты не думал, что мы въедем в город, а город может нам в ответ тоже въехать? Ты что несешь? Что я несу, Делсин? В Сиетле живет полмиллиона человек, которые и так от биотеррористов настрадались. Думаешь, там тебе будут рады? Но я не такой, как они, ясно. Ага, я да. же не буду никого убивать. Я всех спасу. Я буду как Супермен. Ясно. Исцелять ненужных и. Ты что, ждешь парада в свою честь? Проснись. Ну, ты не парься, Дэл, что-нибудь придумаем. Вылечим тебя. Вылечим? Ну, стрелять дымом из пальцев не совсем нормально, да? Если я не как все, это не значит, что меня надо лечить. Ясно? Ван Гог был ненормальный. И Ганди был ненормальный. Так ведь Ганди никого и не пугал. Согласись, а биотеррористов люди боятся, а не мутанты. Тебе вдолбили в башку Во! эту... Фу! Чушь. Класс. Ага. Дальше идем пешком. Что, что? Никуда, да. эй! Чтоб тебя? Зашибись, ты только посмотри. Знаешь, если ты сомневаешься, я не буду шутишь. Это же офигенно! Это катастрофа! Это самозащита! Блокпост поставили, чтобы их ловить! Да потому что они биотеррористы! Ну, их этот блокпост не остановил, и меня не остановит! Так вот он, корень зла! Боже, Дэлзин. Эй, ты живой? Живой? Да я живее всех живых. Кажется, я узнал новый фокус. Так, сюрприз. О. Боже. О, да! Гораздо круче, старый. Дэлсин, это совсем не круто! Нам надо решить твою проблему, а не. Усугубить ее! А ты думаешь, Августина сидит, сложа руки? Мне нужно качаться, если я хочу выйти биться с бетонной А лезью. Я этого хочу избежать. Слушай, можно ее по-другому прищучить? По-другому? Я Это как я это? Я кое-кого знаю в Сиэтлив, в том числе в полиции. Нет, Они нет, могут нам нет. помочь. Опять у нас выходит, что прилетел волшебный Реджи и всех что? спас. Да это я... не твоя проблема, а моя. Понял? Эй, кто-нибудь! Слышите меня? Вот, смотри. Хочешь кому-то помочь? Спасай прекрасную даму. Это не... Ладно, ладно, пойдем обохать. Нет, нет, нет, не нужно. Иди играй, суперкопа, окей, а я через минуту догоню. Ладно, но только никуда не уходи. И ради Бога, ничего никуда? не трогай. Я буду трогать. Что захочу. А -а -а. Начнем с тебя, малыш. О, да, вот это точно может вызвать привыкание. На самом интересном месте. А, может, надо заправить дымовой бензобак? Это подойдет. Эй, Дельфин, давай сюда. Ты ни за что не догадаешься, что там пищало. Не сюда, понял? Тут автобус с медиками застрял. Я уговариваю их вылезти из автобуса, но они не хотят бросать оборудование. Ну скажи, чтобы держались. Я их вытащу. Телси... Так, это надолго. Нужно что-то придумать. Супергерой! Стелсин, я же просил! Извини, Редж, но из-за моих подвигов тебя плохо слышно. Стелсин, я не.. Ой, не слышу. Может звук отключился? Ну все, дальше путь свободен. Докатимся до сетла с ветерком. Давай, открывай давай. Ты издеваешься, что ли? Алло. Далсин, есть проблема. Тут, короче, пассажиры видели, как ты выделывал свои фокусы. И? И они тебя боятся. Что? Я тебе говорил, народ не очень любит биотеррористов что они хотят? Чтобы я сел в последнем ряду как неудачник? Нет, они хотят, чтобы ты вообще не садился в автобус. И им тут не нужен. Если ты поедешь, они все выйдут. Ну и пусть выходят. Мне пофигу. Я сейчас вообще эту дверь вынесу. Не смей, даже не думай. Эти люди никогда еще такого не видели. Они боятся. Ясно? Можно их понять. Ну поехали уже! Сэр! Да погодите вы! Слушай, я перевезу их через мост и вернусь за тобой, ладно? Это пять минут. Извини, но не могу я тебя впустить. Пять минут. М? В телефоне навигатор включи, на случай, если придется разделиться. А, то есть, как сейчас? Внимание! Скоро начнется запланированное выведение из эксплуатации моста номер 520. Тем лишь как раз будем иметь в виду. Велсин, я переправил их на тот. Дэс. Уходит с моста. За тобой вернусь. Реджи, ответь. Что происходит? Алло? Эй! Эй! Помощь нужна? О, черт! Биотеррорист! Эй! Эй, тут бутар! Ну, Ч ты оршь? не не не не не, не. А! А! <звы> <звы> Отличная штука, быстрая регенерация. <звы> Слушайте, я просто иду по тоннелю. Теперь мой! Ладно, ладно, я сдаюсь. Только не убивай. А, а где волшебное слово? начнется немедленно. Это было последнее. Ну все, гальняк. <свист> это что сейчас было? Рэджи! Ну, брат, отвечай! Вот это да. Это был мост? Je vais